Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Курякова Анастасия. И по новой традиции, те, кому интересен мастер-класс и кто хочет попасть на вебинар, прошу в комментариях написать «хочу на вебинар», тогда вы точно его не пропустите. Итак, сегодня мы с вами будем работать над жестовской росписью рябины. У нас еще, уже имеется заготовка, намечен рисунок рябины Груздев. И красочка лопаточкой на кисти. Итак, начинаем мы с самых верхних ягодок. Вот они такие красные, яркие, алые. Оттенка. вот Намечаем сверху кругленькие, красивые ягодки. Имейте в виду нежелательно. Если вы хотите добиться более-менее реалистичности, делать ягоды одинаковые и по размеру, и как лодочка их одинаково складывать. То есть старайтесь держаться каких-то ритмов в составлении композиции. И обратите внимание, на концах мы уже просто добавляем ягодки, которые находятся сзади. Они как половинки рисуются. Вот. Следующий этап это нужно наметить более светлые ягодки, которые находятся наверху. Вот, мы выделяем ягоды, которые, на которые будет падать акцент света. Вот, которые мы будем более детально прорисовывать, прописывать. То есть, таким образом мы показываем свет и тень. Вот у нас с вами что получается с ягодами. Далее мы потихонечку меняем красочку на зеленый оттенок и намечаем тоненькой кисточкой стебелечек и веточки тоненькие. Очень важно обратить внимание, как идут ветки к самим ягодкам. И прописываем листики. Листики у рябинки, как скелетик, идут по одной веточке параллельно друг к другу. Вот, одинаковых размеров к низу более тонкие листики а к середине и к верху более широкие листья ну и естественно венчает верочку один круглый листик старайтесь верочки делать не прямые с листьями а такие более живые закругленные вот, так будет интереснее и живописнее Далее я уже раньше предполагала, но э, композиционно решила сначала листья сделать, а потом до завершить, э, добавить еще ягодки. Такая маленькая веточка, которая очень неплохо вписалась в эту среду. Тоненькой кисточкой мы делаем оживку, очерчиваем, добавляем красивые моменты, такие элементы э, по краям рябинки и листочков. Вот наш замалевочек готов, достаточно э, полный, красивый, детальный. Э, не обязательно, конечно, настолько детально замалевок выполнять, но если вы хотите, чтобы у вас получилась красивая работа, э, чтобы вам самим было приятно работать, то замалевок должен быть выполнен более-менее качественно. Вот, спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал и получайте обновления. До новых встреч!